Ну что, друзья, мы с вами не виделись, наверное, больше года. Я очень рада вас видеть и слышать. И действительно, вот сейчас, по прошествии такого периода, можно уже поговорить о том, что произошло на термотренинге. Скажу для тех, кто не знает, что такое термотренинг. Это уникальный тренинг Антона Александровича созданный для очищения нашего тела, ментального, ментального плана, мыслей для очистки от негативных блоков, от всех программ, мешающих нам жить счастливо. И вот в этом тренинге мы можем действительно очиститься и наполниться новыми энергиями. Это вот так кратко. Конечно, тренинг идет 12 дней, это не совсем кратко, это такой мини, такая маленькая и очень осознанная жизнь, когда там действительно проживаются все процессы с детства и, можно сказать, даже и будущее запускается. Всю жизнь проживаем, просматриваем, и, естественно, всегда есть результаты большие, потому что идет работа через тело, через а, прохождение да, на уровне ДНК. То есть тело никогда не брет, тело всегда говорит правду, и поэтому там происходит более глубокая работа над собой. А самое главное, хочу сказать, что тренинг действительно несет... Огромный результат еще и потому, что Анатолий Александрович сопровождает каждого участника. Участников нас немного, там 18 человек, потом дружат очень долго, да, ну, как родные, как родная семья становится. Поэтому мы действительно там наполняемся вот такими высокими вибрациями любви, радости, счастья, дружбы. И, конечно, Александр Александрович дает направление потом в конце, индивидуальную консультацию даже дает каждому. И каждый несёт свое направление. Ну вот теперь давайте, ребята, к вам третье Я помню, что ну, для меня было удивление, что на этот тренинг все таки а, осознанно а, принял решение поехать Владимир. А Оксана как бы да, согласилась, я так понимаю. Вот мне вопрос к Владимиру действительно, почему ты такое решение принял, и почему именно а, термотренинг для тебя был интересен, и какие намерения ты для себя... Создавал. Значит, я когда услышал про этот процесс, я сразу же принял решение, что да, он мне интересен, и я хочу в нем поучаствовать. И мне было очень интересно, конечно, поучаствовать в нем парой. И у меня даже не было сомнения, что я поеду туда один. Я пригласил Оксану. Я вот не помню, сразу же она согласилась или нет, но я очень рад, что она приняла это я мое приглашение. Все, что касается Саныч, его команды, я всегда за. Да, и э, основным-то моим намерением было на этот термотренинг это оздоровление. То есть посидеть в бане, оздоровиться, <с пройти этот эксперимент, подозревал, насколько это глубокий процесс и насколько он глубоко заложится в дальнейшем. То есть, когда этот процесс закончился, внутри он... До сих пор идет, тут вот уже прошел год, а какие-то осознания то есть, до сих пор себя раскрывают. По поводу здоровья скажу, что у меня, конечно, был запрос, это алкоголь. Я умеренно выпивал по праздникам, там с друзьями, и раза-три я пытался завязать с алкоголем, но это было безуспешно, это была всегда борьба что это вредно, то есть я искал какую-то причину, для чего мне это нужно бросить, то есть это вредно для здоровья, для меня, и меня хватало буквально на три месяца. И вот этот процесс я прошел именно с этим намерением, и я скажу так, что отказался очень легко, и вот недавно прошел генеральную, генеральный экзамен, это Египет, 14 дней, все включено. И это очень прошло спокойно, без, без всяких последствий, без каких-то уговоров. Я себя не уговаривал, не искал никакой причины. Вот, про, вот просто взял и отказался. И, конечно, в процессе такого питания очень сильно у меня обострились все чувства. Зрение, слух, вкус, тактильные ощущения. Краски стали ярче вкус вкуснее прикосновение приятнее вот но зайдя в этот процесс надежда не то что задала нам планку а она еще нас подняла на такую высоту честности и свободы своим примером этим процессом и у меня такое впечатление складывалось, что весь процесс, вот туда приехали участники на этот тренинг, и весь процесс складывался, все приехали со своими задачами, но весь процесс складывался вокруг меня. И Я уверен, что у каждого участника было такое же ощущение, что процесс был вокруг каждого участника. И это было настолько уникально и интересно, что это не передать словами. И, конечно, задав вот эту планку честности и свободы, а, Анатолий Александрович очень много говорит про честность, про свободу, в книжках много пишет, и мы об этом сейчас можем много говорить. Но пока ты это не прочувствуешь через тело, через эмоции, через общение, через то общество, через энергетику группы, это, это тяжело передать словами, понимаете? То есть это нужно именно этот процесс пройти. Конечно, на… на термотренинги всплыли какие-то внутренние программы, всплыли какие-то подводные камни, но мы их преодолевали так свободно и спокойно, что вот мы вчера пытались вспомнить, а что там было такого, что у нас всплыло и что мы решили, что мы даже, ну, мы не могли вспомнить. Это настолько спокойно все прожилось, как бы урок усвоен, все прошло и полетели дальше. Ну и, конечно, вот та, тот, тот, тот уровень свободы, тот объем свободы, то качество свободы, на которое надежда нас вывела в этом процессе, нам, конечно, сейчас от, открывает, скажем так, двери, дает крылья, дает энергию лететь вперед, бежать. Может не бежать, может просто идти. И самое главное, наслаждаться этим процессом. Благодарю, Владимир. Ты знаешь, я вспомнила, когда прошел панный тренинг уже к концу, ты чаще молчал, но и когда ты вещал, потому что ты мужчина, был среди нас женщина, нам, конечно, хотелось услышать царственное слово. Я всегда внимала то, что ты говоришь, потому что это дает какой-то объем и полноту, и целостность да, тому, что мы проживаем. И ты всегда говорил очень мало, но очень всегда в точку, по сути. И Я помню, вот когда уже в конце заканчивался главный тренинг, когда ты сказал: неужели так все легко, почему же человечество так живет трудно? Вот для меня это был показатель, что тренинг удался. У меня всегда ну, какая-то ставка на каких-то участников, да, которые пройдут его или нет, либо слишком умных, либо там действительно горделивых, я ставлю на самых ну, таких тяжелых, скажем, участников, для меня был тот критерий, пройдешь ли ты этот тренинг, почувствуешь ли ты его, и когда ты вот это сказал, я поняла, все, все сложилось, все получилось. Замечательно, да, что ты вот так увидел, что он ушел для тебя, это, ну, дорогого стоит, потому что действительно каждый принимает на себя. Я просто вспоминаю свой процесс, я ведь тоже проходила этот тренинг, и я влюбилась в него, а у Александровича, когда он проводил. Не, не, мое ощущение было что именно такое, что он, все собрались ради меня, все выстроили, вот такой вот спектакль жизни, чтобы я все это прожила, вот только ради меня и для меня. Но оказывается, каждый получал именно свое, да, свою порцию осознания, свою порцию честности, глубины. И вот ты говоришь, как вот мы прошли быстренько, да, вот какой-то там свою боль, свою, свою ложь, да, наверное, и не заметили, где так это вот происходит именно так естественно на, на ванном тренинге, когда кто-то говорит, чья-то история, она вдруг почему-то касается вас. Хотя она может быть не сильно похожа, но какие-то вот э, спектры души затрагиваются, струны души. Потому что я вот также, помню, сидела, напротив меня сидела женщина, рассказывала про свою историю, у меня текли слезы, я понимала, что это я хотя я этот слух даже не озвучивала. И вот таким образом происходит трансформация твоя. Но мы настолько честны становимся, что мы, в принципе, не скрываем, что, что у нас на душе. У нас постепенно-постепенно все начинают говорить. Поэтому, наверное, вот такая дружба и возникает потом, и любовь друг к другу, что мы очень открыты. Я, я вам благодарю. Еще раз прикоснулась к вам глубоким такой глупой паре. И вы знаете, я хочу вас поблагодарить за то, что вы действительно вместе приехали на тренинг, потому что это, ну, не просто, это нужно храбрость иметь, смелость. Может быть, что угодно паре, да, и вы могли бы и разойтись, потому что у нас были такие случаи, единичные ну, но были, да, у нас приняли пары, кто-то больше любил, у них возникало, уходили все, ну, вот эти маленькие бытовые проблемки, на которые не обращают внимания, и, по сути, они начинали любить друг друга еще больше и сильнее. Но были пары, которые уже прожили свой путь вместе, им необходимо было разойтись, и такое было. Поэтому здесь, конечно, такой риск, кто едет парой, да, насколько там у вас произойдет, в какую сторону вы пойдете. Благодарю, что вы это все прошли, и вы вместе. Да, я бы вот хотел добавить, что сейчас вот мы в таком процессе, что вот эта безграничная свобода дает вопрос, а как вы пойдете дальше? И, конечно, у нас общее желание это пойти дальше в паре, это самое главное, что у нас есть это желание, у нас есть возможности, у нас есть ресурсы, и, конечно, мы желаем дальше продолжать наш путь именно. И вот если мы сохраним Именно вот этот уровень свободы и еще силы пары, то это, конечно, это, это будет просто космос. Это будет новый уровень. Это... Вы будете учить людей, действительно проходить через ваш опыт и других, потому что новое время, новые пары, новые горизонты сознания расширяются, новая свобода. Я вас благодарю, что вы, как маяки, это уже несете в мир. Ну, можно тогда Спасибо. мы дадим слово Оксане, я думаю, у нее своя, может быть, точка зрения. Оксана, как ты приехал на банный тренинг, да? Ну, с какими тоже намерениями или просто за компанией? И что для тебя он стал? Что ты для себя там открыла? Вообще я обожаю все эти мероприятия, связанные с новым качеством жизни, с осознанием. А этот тренинг, он просто уникальный. Когда мы только первый раз узнали о нем, это было за год или полтора до того, как он состоялся. И мы так с Владимиром его ждали, что когда-то я даже помню, тебе одежда писала, будет ли будет, когда будет. Потому что продукт уникальный. Я за 15 лет такого развития осознанного очень много разных тренингов посетила, но именно этот тренинг — это соединение как раз сознания и тела. И здесь очень гармонично, мягко и глубоко происходит и очищение тела, и освобождение на уровне физики, и на уровне головы. И Надежда закладывает такое мудрое мировоззрение — то есть это, прям, знаете, квинтэссенс всего лучшего, что может быть. А в соединении это с телом, этого всего с телом дает как раз результат, что мы сразу включаем в это в жизнь. Потому что много мы чего знаем, но если это не включено в тело, если в теле еще вот эти старые программы, да, старые энергии, мы не можем начать это по-новому. А тут. 12 дней в бане, в комфортной температуре, в расслаблении, наслаждении расслабляется тело, расслабляется мозг, выходит все лишнее и мягко сеется все, что нужно. Поэтому вот процесс уникальнейший, аналогов такого нет, поэтому очень-очень всем рекомендую. Сама я изначально, конечно, такой первый поверхностный, конечно, изначально вопрос это, конечно, оздоровление тела. Всем хочется быть, особенно нам, женщинам, молодым, здоровым, красивым. Это возможность разгрузить свое тело, попробовать вегетарианское питание. А к тому времени я уже чувствовала, что вот хочется как-то вот полегче, покомфортнее, но вот такого опыта длительного не было. Как раз хотелось попробовать. И... Я сразу буду рассказывать тогда, как реализовался этот запрос, <laughs> чтобы было понятно. Вот в плане тела, во-первых, так мне было комфортно в ветеринарском питании, что, приехав, я мясо больше не ела с того времени. но в моем рационе есть морепродукты и яйца иногда. И что удивительно, если раньше я сдавала анализы, и белок у меня всегда был ниже нормы, то вот не так давно я сдала анализы, и у меня белок, в, ну, в хорошем показателе. Хотя я вот не ем и на животное мясо, только вот рыбу, морепродукты. Ну и, конечно, качество тела изменилось, состояние, энергии то есть все, что вопрос с телом, был, конечно, решен. И внутренне был еще за один запрос: что очень много было накопленного опыта разного, и вроде душе хочется делиться как-то проявляться а не было внутреннего понимания, зачем мне это. Вот зачем? Вот для мужчины своего радовать понятно зачем, для детей тоже, да, у, нас, у меня еще есть вторая любимая деятельность, это финансы, э, семейный бизнес, там тоже понятно зачем, да, род понятно. А дальше-то, да, если ко мне кто-то придет сам, да, кто хочет, я поделюсь с радостью. Но если только очень хочет и это будет для него ценно, надежда, думаю, помнит, да, все мои -то эти умные заключения. То есть и вот это меня ограничивало. То есть внутри позыв был, а вот какая-то мотивация, осознание, понимание, зачем и для чего вот как-то не срасталось, и поэтому был какой-то такой тупик, немножко такой энергетический застоя, даже сказала в проявлении. И когда вот пришло такое осознание, причем вот осознание мало, на самом деле, поддерживаю Владимира, что книжки все читаем, понимаем, да, что мы все одно, но это просто знание. И вот как раз в соединении с телом такое ощущение, что когда расслабляется тело, происходит такое глубинное соединение с своей душой, своей сутью. И вот это как бы снаружи, да, это звучит, и изнутри это прорастает. И вот это гармоничное соединение того, что идет извне и того, что внутри есть у каждого, вот благодаря расслаблению головы и тела, это все происходит. И я ощутила вот это, что мы все одно. И я понимаю, что на уровне сейчас это могу я уже словами да, все это выразить. Тогда это прочувствовала, что на самом деле на уровне энергии наши энергетические поляны настолько огромны. И что на уровне энергии... Ой, я говорю, у меня аж это мурашки. На уровне энергии настолько мы все одно, это на самом деле, да, и энергия одного начинается, другого перетекается, и на самом деле просто сея что-то, mm -hmm. да, сея что-то, это в любом случае вот это поле улучшает, так сказать, и улучшает себя, и конечно я это теперь делаю также ради себя, но уже более масштабно, уже все э, на, на, на масштаб планеты и Любые наслаждения, которые я себе позволяю, да, либо сауна, либо тренировки я всегда это масштабирую до уровня планеты Земля, я понимаю, как важно это ощущать, и теперь хочется еще больше делиться, и проявляться, и какие-то эфиры проводить, или еще как-то каждый человек, который ты идешь, вот такое ощущение, что нет, вот все люди это твои люди, все дети — это твои дети. И это такое вообще уникальное состояние, когда ты везде приходишь, когда твой мир, весь мир твой, ты везде приходишь, как к себе домой». В магазины заходишь, улыбаешься, и охранник должен был спросить кота. А он, он так разулыбался, что я зашла как к себе домой. Здравствуйте! И пошла довольно лириной походкой. значит Он опешил и улыбнулся, и все Куда-то на отдых. Ну, потому что ты зашла не только, себя, да? не только для себя, ты зашла для мира. Ты светишь, да. ты в голове у тебя неуставные... Ну, там какие-то проекты, да, мысли, осветить это пространство, еще что-то сделать. И, конечно, вот помните, друзья, что когда масштабно думаем, нам помогают высшие силы ну, всех ну, уровней, порядков, и нету задержек каких-то, нету у вас каких-то блоков, да, каких-то вот запретов движения вашей мечты. у вас все движется, все исполняется, все легко идет, быстро, и, конечно, вот Оксана действительно, это был запрос души, она мне рассказывала, доказывала, что сейчас вот у нее вот такой период, и она все делает, все классно, и мы вышли на такую глубину, когда я одну фразу сказала, что а, любить людей, ну вот здесь и, и началось, вот, насколько я люблю людей, да, вот у Оксаны, но настолько она проявилась, и я помню, как она собрала нас, Всегда вечерки какие-то проходят, и они всегда спонтанные. Вот посмотрите, даже участники могут это проводить. У Оксаны был такой замечательный вечер, где она собрала всех женщин, поделилась а, своими практиками женскими, своими практиками сексуальности. И это было замечательно, я туда тоже успела попасть, потому что было два мероприятия. Помню, мы замечательно наполнились и почувствовали медитацию. И у многих, у многих тоже произошли свои сайт. Поэтому вот это поделиться уже Оксана создала в этом потоке. И не знаю, насколько ты наполнилась, но ты очень помогла многим в тот период, в тот момент. Я, mm -hmm. я тебя благодарю еще раз за это, за включенность, за то, yeah. что ты действительно все равно слышала а, и не уехала <laughs> раньше времени. Было был у тебя такой порыв. Вот. И у нас бывает такое. У меня вот три случая, когда один мужчина хотел уехать, на третий день женщина, обидевшись на, на меня, там какой-то процесс у нас был свой. Ну, я всегда честна, и поэтому на честность по-разному реагирую. Но я понимала, что я рискую, в то же время это было необходимо для развития, поэтому, ну, пока никто не уехал. На самом деле, желание происходит, когда идет конфликт, да, когда ты думаешь, это или не это, но потом, конечно, все благодарят, понимают, что все правильно было в конце, а в середине у нас бывают вот и такие моменты. Вот, благодарю, что вы так вот все глубоко раскрыли. Есть а, еще... можете сказать... Надежда, есть еще чем нет? поделиться немножко, если есть у нас возможность, есть? Да, если вы за временем следите, потому что у меня что-то нет времени сейчас. Всего 30, 30, минут, 30 минут всего эфира прошло. Поэтому... Хорошо, 9 еще, да, минут, я думаю, 15 точков. Может быть, это кому-то поможет участникам в дальнейшем мне уехать с такого тренинга, но вот у меня внутренний настрой был такой, что весь мир обо мне всегда заботится, и все, что происходит в моей жизни, это во благо. И когда даже что-то происходит, что мне не очень <laughs> поначалу радостно, я понимаю, что это в любом случае во благо. И вот это принятие внутреннее помогает увидеть истинную глубину и, и как бы почувствовать это благо. Вот. И еще хочу по поводу честности добавить вот как тема наша, да, любовь <laughs> раскрылась масштабно, честность. На тренинге я еще раз почувствовала, насколько в нашей паре высокий уровень честности друг с другом. Для меня это вот еще раз было такое ос осознание, то есть что я при своем супруге могла поделиться всем, чем у меня есть. И вот мне это очень порадовало, и я понимаю, что счастливые отношения в паре, возможно, тогда, когда нет вот этого какого-то камня, да, нет какого-то такого состояния, чем ты не можешь поделиться. Вот эта открытость, искренность, она ну, для меня это фундамент отношений. Ну и, конечно, свобода. Тоже я чувствовала что в нашей паре ее много но в какой-то момент я почувствовала что э, иногда я ставлю пару важнее своих истинных желаний и вот тоже э, пример надежды ее рассказ о том что когда э, вот миссия или как-то предназначение человека становится для него на первом месте да, его сутью и ты ты не можешь просто не проявляться так, как ты хочешь, иначе ты предаешь себя. Я вот тоже, тоже благодаря твоему примеру как-то это, видимо, открывается, становится возможным и для других прочувствовать. Я тоже понимаю, почувствов какой-то момент, что я даже в паре, в паре не могу подарить всю себя, потому что первое это позволить быть себе, собой, проявиться, раскрыться, в том числе и жить там, где ты хочешь. И даже несмотря на то, что готов партнер к переменам, не готов, да, а это меня очень тормозило, я очень люблю Владимира, и мне очень важно, чтобы для него это все было комфортно. Но когда в какой-то момент я почувствовала, что я просто уже начинаю предавать себя, я рада тому, что мне хватило как-то вот смелости, вот такой честности и свободы, то есть начать вот, переехать, в частности, например, в Москву. А Владимир, он, конечно, меня поддержал в этом вопросе, но пусть не сразу, в том плане, что переехать вместе, но я рада тому, что я сделала этот шаг. Я бы раньше никогда такого не сделала. Для меня настолько это вот вместе, вот это мы, и я рада, что мы наконец-то разлепились, что мы стали я плюс я, и теперь наш дом — это не просто один дом, а это уже пространство, Всей России фактически, потому что Владимир, у него сейчас очень много командировок, путешествий, и когда есть возможность, мы вместе, то в Челябинске, то в Москве. Поэтому вот так, такая свобода. И любовь, конечно, выросла. Замечательно. Да, замечательно. Я вас поздравляю с, этой, с новым уровнем свободы. Ну, ты, ты сказала сейчас я плюс я, а вот теперь, то есть из пары я плюс я, из пары того mm -hmm. уровня, да? так вот будет еще уровень, когда вы снова пара. Да. Yeah. Я вам сразу говорю. Да, да, и вот Владимир <laughs> как, будет, как раз... будет этого... В одном направлении <laughs> да, идти, в одну сторону смотреть, в одну, ну, скорее всего, ваши предназначения будут соединены, если вы будете друг другу действительно давать свободу. Я думаю, даже вот то, что ты поехал в Москву, это же было тоже решение Владимира. Да? Он, он с его разрешения, с его а, любви и уважения к этому выбору и это все гармонично, поэтому сложно. Да, именно так. Потому да, что конечно. раньше он не принимал такой степени свободы, дорогой, может ты что-то скажешь. И для него это, если я как-то дистанционно... Оказывается, для тебя тоже был Большой пользы даже в этом. Да, если женщины гнезда вылетает, все. Семья закончена, пара закончена. А тут оставаться парой, семьей, также любить, это... Это на самом деле новый какой-то масштаб, но он так вдохновляет. Вот эти романтичные отношения, вот это состояние букетно-конфетного периода, оно так еще больше обострилось. Любимый, как ты? Может, кто-то хочешь об этом добавить? Ну, я бы добавил, знаете что? Вот представьте, вот год назад у нас классные отношения, у нас шикарная телесная близость, у нас высокий уровень честности, доверия, свободы, и мы идем в этот процесс, понимаете, и мы заныриваем туда и поднимаемся еще выше. И э, находясь тогда там, я думаю, ну куда еще больше? Зачем? И этот процесс, он настолько интересен и бесконечен, что верха, верха нет, понимаете, туда можно взлетать бесконечно. И очень классно, когда пара идет именно вместе, потому что когда кто-то один из пары начинает взлетать высоко, второму надо либо сильно догонять, либо уже как-то отцепляться. Поэтому я тоже рад, что мы в таком процессе. Я уверен, что у нас все получится. Мы к этому идем. Да, замечательно. Будем с вами встречаться. И будете делиться своим опытом, друзья. А я вас очень благодарю и хочу немного рассказать тоже, где проходит термотренинг, для тех, кто не знает, давайте мы скажем, мы это все представляем. Это город Ижевск, Пудмуртская республика. И почему мы выбрали именно это место? Потому что, ну, там действительно пространство волшебное. Это родина Терриевича Чайковского, Воткинск. Начинался тренинг именно с этого города. Там были водкинские термы. А сейчас вот Ижевские термы, там замечательный комплекс, термокомплекс, где много саун, где много всевозможных э, релакс, релакса, да, для своего тела, и массаж, и всевозможные там комнаты для удовольствия, для тела и так далее. И поэтому, конечно, там наслаждение вы получаете совершенно тупое, вы отдыхаете, и в то же время наполняетесь и становитесь осознанными. А поэтому вот Приезжайте на ванный тренинг, термотренинг, он идет 12 дней, еще раз повторюсь, по 6 часов мы находимся в сауне, а сауна низкотемпературная, она всего там 40 градусов, поэтому это все выдерживается телом, это разговоры, беседы, это промежутки, когда мы отдыхаем, выходим, плаваем в бассейне, наслаждаемся также в других местах и снова-снова разговариваем, общаемся. Ну вот так примерно проходит наш тренинг, конечно, вечерки наши экскурсии в Водкинск, на родину в разные другие места. И получается такой процесс 12-дневный, круглосуточный, можно сказать, потому что трансформация в осознание идет и ночью, да, взаимодействие происходит у участника постоянно. И хотелось бы, чтобы если вы приехали, то нужно отключиться от мира, желательно отключить телефон. Когда я первый раз приехала на ванны-тренинг, у меня телефон разбился в этот же день, и я была 12 дней без связи. И мне кажется, поэтому у меня произошла такая глубокая трансформация. Вот. Поэтому, друзья, у нас стартует с 1 марта новый термо новый поток, уже вот восьмой у меня, и он будет обязательно уникальным. С новым составом участников, и я уже в предвкушении, да, он всегда уникальный по-своему, потому что от запроса... Участников у нас происходит процесс, и э, у нас есть несколько мест, поэтому в шапке профиля э, посмотрите э, ссылки шапки профиля, есть э, термотренинг, можно зарегистрироваться, и можно комментарии написать, если не знаете, как проявиться, да, или в директе. В общем, присоединяйтесь на наш новый поток. Ну, вот, я сказала, чтобы это не забыть, друзья. А, Все-таки вас хочу попросить напоследок, может быть, действительно рассказать о отличии вот этого тренинга, ну, от других. А, может быть, вы что-то назовете какую-то новую изюминку, кроме того, что вы и сказали. Хотя, наверное, сказали очень хорошо и много, но может быть что-то свое. Ну, я бы сказал, что глубина погружения, комфорт потому что перед поездкой, конечно, была небольшая такая мандраж, что там будет. И, то есть именно глубина, комфорт, ну и времяпрепровождения. То есть эти 12 дней пролетели моментально, как настоящий отпуск. Я вспомнила, как ты даже автобус повел не туда, волшебник, когда мы ехали с экскурсией в наш автобус. Вместо того, чтобы ехать в Термы, как мы планировали, он поехал в наш Сосновый город, где мы там отдельно живем, в замечательном месте, потому что а, Владимиру захотелось доехать туда. Это был тоже волшебный процесс, который мы потом обсуждали очень много, да, и удивились, как это происходит. Ну, когда ты думал о себе, а не обо всех, ну вот это работает, действительно работает. Да, да, это работает. И еще хочу добавить, что присоединиться к Владимиру, что на самом деле это осознанный отдых. Это такое путешествие к себе, погружение в себя. Там можно отдохнуть, расслабиться душой и телом и провести это время с огромной пользой. Если вот у кого есть желание, обязательно регистрируйтесь и подарите себе это. Вот Это на самом деле подарок. Подарок для себя, может быть, для вашей пары. Это время, как раз, насладиться отдохнуть душой и телом и выйти вот на новый уровень счастья. Благодарю вас, дорогие. Да И не забывайте, что Антон Александрович не всегда, и присутствует на этом тренинге. Это большая уникальность, потому что некоторые не могут позволить себе консультацию, а здесь вот он погружается в вашу историю, в вашу жизнь, и он вас действительно сопровождает и ведет. Вот таких тренингов нет, ну вот, чтобы вот так вот, Индивидуально шел процесс, потому что нас немного, и он всех а, знает. После тренинга особенно. Ну вот у вас же тоже была консультация в направлении санждал, да? Вы получили пользу после этого? Немного слов об этом, если возможно. Был, да, у вас процесс индивидуальных консультации? Да, да. Процесс был. Но это, конечно, всегда интересно, это всегда... Но для меня это такое было, знаете, подытожим немножечко да, того, что произошло, направление пути. И когда на этом пути ты чувствуешь в себе и слышишь поддержку этого мастера, об этом мастера, это как раз становится, конечно, передает еще больше сил и уверенности. Поэтому это, конечно, здорово. Как Вселенная, да, разрешила вам. Да, -таки -таки. Да, да, это так, да, подтвердила. Да. Благодарю вас, дорогие Надо встречаться Я вас приглашаю встречаться Может быть, нашей компании тоже вот так может, В Zoom пообщаться Очень хотелось бы с вами всеми с удовольствием. поделиться, что у нас произошло Да, с удовольствием Да, с удовольствием. Я очень рада вас видеть что вы откликнулись. Да. Владимир, вам последнее слово да. Тебе, мужчине Царственное слово мужчине Давай заканчивай нашу Доверяйте миру, потому что раньше я не понимал эту фразу. Что значит доверять миру? Слышал пример Анатолия Александровича, как у него там все складывалось. Я, ну, сказки. А когда начинаешь доверять миру, все, все складывается волшебным, волшебным образом. Поэтому доверяйте миру. И мужчинам. Доверить миру, Богу, да, Бог в твоем представлении, то напротив тебя, мужчина, Бог, доверяйте реальным мужчинам, Богам. Да, друзья, да. это не слова, приезжайте на тренинг, вы это почувствуете. Благодарю вас, друзья. Благодарю, Надежда. Благодарю. До свидания. Да. До свидания. До новых встреч. До свидания.